Для счастья немного нам Для счастья совсем немного Надо совсем чуть-чуть Чтобы страна Чтобы светило солнце, хотя бы у вас в душе, чтобы ручи бежали, чистые, как слеза, чтобы была работа, где ты найдешь себя.